Всем привет, на связи офицерки. Дел, всем здорова. И у нас в очередной раз МКшечка. Да, которая одиннадцатая. Которая одиннадцатая, и Китана против Скарлетта. Именно так. Ну, труп против кровопускательницы. У меня тут даже первый стиль это кровопролитие. Ну, а у меня ее высочество. Ну, короче, танец с кинжалом я устрою твоему высочеству. Ну и поток крови, если, конечно, получится. Ну, а я походу буду находиться в королевской защите. Окей, посмотрим, спасет ли тебя твоя королевская защита. Ну, конечно, спасет. В скобочках нет. Ну, просто трепещущий ветер в воздухе. Трепещущий. Даже, даже не хочу об этом говорить. Не говори, а делай. <г sharingated French> Что-то такое, я не знаю прям. Пытайся, типа. Э -э... Да, попытка, не пытка. Skacrazyš? Ой. <гр Sunny> Что-то я уже... В смысле, оно не... даже рядом не хочет. Это да. был бросок. О, бросок против бросок. О, -о, -о, -о, О, -о, -о, -о. О это что это было? В смысле? Ай-ай-ай! О, ну да. Нет! Ху -ху. Нет. Ага. Понятно. Всё. Через это даже пробил. Да. Ах. Ну, кровь же ведь. Она везде проникнет. Форт. О. О. А, вот так, да? Мы вот командируем, это... да? Прошло что-то. О-во-во-о-о, пошло что-то. Ух! Больше не буду такую хрень делать. Да шо ж такое-то, а? Так. Ах ты ж. Ага, вот так, да? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Режем. Ай! Ой, ой, ой! О, о, -о. о сразу о -о -о. две забросило. Да, ну как-то хотел. Так. Ай! Я все-таки хочу, вот чтобы ты на вот эту штуку попался, а ты не попадаешь. Да. Интересно, как тебя Я изрежут. тоже хочу, чтобы ты куда-то попался. О-о-о, Да что ж такое-то? Я хочу! Угомонись! Угоманись! Нифига себе, как далеко! че то я просто приседаю. Да? хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Ага, вот так, да? О! У тебя червячок. Ой. Ох, вот какой ты. Ох. Да что ж ты заколебался этой хренью. Нет. О, fatal blow, <связывая> тебе в помощь, да? Да, хоть что-то я могу. Ох, а? С каким трудом, да? Фу. Фу. да И вот так вот Сила принцессы Ох ты что, её упал там ну, моей кровью-то обмотался? Я стану бабочкой <свuth> Я <свuth> уже вижу Такая есть тебя там бабочка, вон кишки летят Прекрасная бабочка Вспомнился, Лобочка. кстати, мультик «Флинт». Mm -hmm. Ах, да. да. Главное, чтобы он не вспомнился во время боя. Там просто была такая большая толстая гусеница, которая мечтала стать бабочкой. И она стала. Да, у меня это получается... Красная пелена, и тут у меня кровепорт, и клеточная поглощение. Столько пал... полукровки и лезвие лезвия тебе. Ну, не угоду. Посмотрим. посмотрим. Угу. О, Огненный О, сад. Ты... Серая рю. Себе, -рю тебе. Так, ну что? Опять первый удар будет за мной, да? Даже не знаю. Видел, сколько крови? Вся твоя будет. Стоечка. Оп, оп. Да. что ж такое? Хорошо, давай так. При. Да что за нахуй? Он даже меч не хочет кидаться. Уже все, уже все, да, конец. Закидал меня кровью. Я только наш подкинул Так неинтересно. О, даже. Ой, ой. Да я меня вылетело? Это, это все, что я смог сделать. Ударил. По щечину нанес, и все, короче, убежал. Ну да, что еще делать-то? Дождь. Да в прыжке даже. Я не знаю, я что делать тебе. О! Это как так быстро получилось? о о о о о полегче парень ах ты ⁇ -о, охраны ты бабай о, -о, -о, -о. Нет! <связь> Нет. <связь> не погай крови немного, не себе немного но ч ⁇ ч ⁇ это всем капец, как я жив остался ты еще и так че? Можно я постою где-нибудь Постой Это капец Я бы хотел в стойку, конечно, войти Ах ты вот так Подловил, подловила. Ой Да, даже стойки я не могу тебе ничего сделать да, чё ты? Ты чё? ]homme. Иди сюда. Ага, вот так, да? что то таки смог. Но нет. Все? Успокоился? Отлично. Да иди сюда. Repeatedly... Ах ты. вот так, да? Я... Да ты чё, офигел, что ли? Я не пойму. Трах, что ли, потерял. Опять захват, а? Ага. Вот так. И что это за фигня? Идем дальше, значит, мы. Хороший финал, хороший финал. О, смотри, как она закрутила. Ага, смотри, какая красотка, аж глаза горят, да? Офигеть. Ну что, идем и смотрим третью способность. Да, давай посмотрим третью способили, что у нас там. Так, а там у нас должно быть что-то свое. И я сделал кровавый душ. Смотри, что у меня я. Ни хрена ты тут красный. А чё ты красненький вообще? Офигел? Я вот думаю, смотри, или белый, или черный. Все-таки черный как-то поинтереснее. Mm. Поэтому я mm. возьму черный. Бери, какой тебе нравится. У меня, в общем, изрыгание крови будет. Mm -hmm. Кроваво-красный дождь и кровавый ритуал. Вот это мне очень интересно. Ты заметил, что у тебя везде кровь, кровь, кровь. Да, поэтому у меня кровавый душ, понимаешь? Летающий и налетающий ветер. веер или ветер, вообще не важно. Ветер и веер. Бросок веера вверх. Знаешь, что сейчас будет? Ну посмотрим, что сейчас будет. Главное, чтобы карта была нормальная. Загон для зверей в Колизее, окей. Фиг с ним, как говорится. У сейчас будет Блин. связка прям морасить это. Да, это хорошо. Это хорошо Такая же связка, как в прошлый раз? Надеюсь, нет. Какие-то они подобные. Хорошая связка. Так. Ну, давай-давай, постой в моем душе. Нет. Так. А -а -а. О, смотри. Ах ты вот как, да? Вот так, да, да? М -м. О -о -о -о, это было жестко. Нет! <с> Затыкали меня. Сразу прям, сразу, да. Так. Чего? Изрыгание крови. А чё ты хотел? Нефиг тут изрыгивать. <с> так ты изрыгаешь-то. <с> <с> вот я и говорю, <с> нефиг мне тут изрыгивать. Эээ. <с> Окей, окей. Чего? Я тут сзади подходил. Oh, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой. А я все-таки не могу связку тут сделать. Я... я очень хотел. Ах вот. ты шут, когда? Вот как, да? О -о -о -о она, но она как-то не так прошла. Ах, ты вот так, да? Не хочет она проходить? Ну, че? о, о, о, о, о, о, Да. о, о, о, о, Crashing blow, но я не то хочу, где веера, не хотит она веера выпускать, а? Да, издрагай свою кровь, Вот, вот почему она то юзает, то не юзает, а? Вот когда не я знаю. хочу, она не хочет. Ну вот видишь, ты понимаешь, когда она хочет, ты не хочешь. Какой-то а -а -а. не секс вообще. О -о -о. Я хочу отсюда. Да хотя откуда хочешь. Сзади. В да. Ух, как... Ух, как... Ух как. Ух как. Ух как. А яблочко А я на тебя смотрю одним глазом. Какие-то у нас да. глазные шоу получается. Угу. Кучи и Это... Куча глаз. Это у нас значит фаталитии прошло. Ну что ж... Если вам понравился данный видосик, данная серия, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите большие комментарии и прожимайте на колокольчик. Ну а с вами да, были мы, так. Дел и Мистер Офисер. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.